Луджи талии 80, на мой взгляд, уже потихоньку как-то отваливаются и пропадают в какую-то дырку потери интереса, потому что они и не карвы уже как бы, да, и, и, и как бы не везде ходят. Ну, тем не менее, тесты и тесты, поехали. Здравствуйте, на повестке дня Анатолий Плантович, 80, такая средняя модель между 75 и 83, 83 достаточно хорошая лыжа, берет все топы там и рейтинги, 75 такая вообще стрёмная, 80, 80, 80, на мой взгляд, это вот такая золотая серединка между тем и тем, как бы, да, это не совсем такой форшмак, и при этом не вот чистый мед. то есть это вот не масштабная 83, да, то есть это такой вот. Она уже поинтереснее чем 75-й В ней походу уже там что-то положили там поинтереснее в состав и За счет этого она стала динамичнее, более эластичная, более пружинная У нее стал более рабочий задничник, такой более интересный И за счет его она стала более лояльная на разбитом, убитом и узком там, где надо маневрировать То есть задник стал более эластичным Он где-то, наверное, не потерял в жесткости Но стал поинтереснее вот именно такой, не дубовый, а он такой, ну, помягче. как бы кажется помягче, да? Я не знаю, как это словами сказать, то есть жесткость вроде номинально по ньютонам та же, но этот такой порабочий, да, чем на более младшей модели. За счет этого стала лыжа более маневренной, и в узких местах, на разбитой трассе, на буграх, там, где надо быстро менять повороты, она стала получше. Но есть нюанс, нюанс, то, что мы говорим, что он, у нее нет резной дуги короткого поворота, и она э, позволяет маневрировать короткими, ну, ну какими-то вот да, показывает только боковую проскальзивом. Боковое проскальзивание у нее дискомфортное, к сожалению. Вот этой эластичности задника, эластичности сердечника недостаточно пока для обеспечения комфортности катания. Получается, что там, где как раз вот новичку, а такая лыжа, в общем-то, это удел новичков, давайте мы так вот, положа руку на сердце, честно скажем себе, там, где новичку хреново, это бугры, узкие места, многолюдные места, там, где надо собраться силами, там лыжа, в общем-то, это не хочет им помогать, она хочет наоборот. Как бы им создавать проблемы дискомфортом каталим ударами ноги потеря стабильности значит как только мы выходим на какой-то нормальный склон где можно фигачить где можно дать дугу где можно как-то расслабиться лыжа начинает в общем-то петь и работать как бы у нее появляется действительно очень интересный достаточно интересный радиус поворота резный поворот хорошего радиуса совсем не маленького радиуса не короткого радиуса новичку однозначно тревожного пока еще, но оно по крайней мере такое рабочее, веселое и лыжа даже начинает работать в какую-то динамику и давать какой-то фан на выходе из поворота, в общем как бы, в общем как бы все так нормально, с ней. вполне, вполне на свой уровень, на свою там заявленную категорию она очень работает. другой вопрос, что в принципе сама категория мне очень своеобразна кажется и на мой взгляд в таком варианте лучше взять карф лыжу средней дуги и получить уже удовольствие потому что проходимости по, по мне так она вот никакой там вот именно эта модель никакой сногсшибательной проходимости не дает и никакой уверенности на разбитой трассе от нее нет, никакой уверенности на мягком склоне тут тоже как бы нет но работает как бы как карф, при этом карф потерявший в динамике и карф потерявший там, в определенных эффективных параметрах эффективности да? а лояльность и проходимости на разбитухе и на фигухе она вот вообще не приобрела никак и получается что я говорю что я не понимаю для кого эти лыжи новичкам нет экспертам нет ну, каким-то отдыхающим людям которым вот вроде как бы и пофиг на чем лишь вот от кафе до кафе ну как бы да наверное можно но дело в том что таким людям в принципе на любом можно в общем, как бы я считаю, что эту лыжу, ну, вот желать ее себе купить в парк ради чего-то, ну, нечего. Нет, нет ничего, чего ради ее можно было бы себе хотеть. Вот, если только там какая-то не супер-пупер цена, потому что, в общем-то, сильно там ругать, если вы начинающий, ну, точно вы там... Те факты, в которых у них там проблемы Новичок до них не доберется Да, единственное, вот проблема, то что они, в общем-то, немедленные Они такие достаточно душевно-быстрые Но если, в принципе, новичок в хорошей физформе Такой бодрый, верящий в свои силы То, в общем, как бы, да, наверное Может быть Да и по хорошей цене, то почему бы и нет Ну, а так, в принципе, в здравом уме, ясная память Осознанная покупка Сомнительная, честно говоря, сомневаюсь Все, я пойду за следующим Подписывайтесь на канал Ставьте лайки, читайте другие тесты на сайте. Встретимся на снегу. Пока!